В Москве верующие мусульмане встретили Ураза байрам байраму Московской соборной мечети. У главной мечети столицы собрались около 150 тысяч верующих. И во всех остальных мечетях Москвы ожидалось до 50-60 тысяч человек. К верующим обратился глава духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Был совершен праздничный намаз.